Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и это рубрика Бесплатные игры. Итак, у нас на повестке дня бесплатный детище под названием Rect Crash Тест Это игра в жанре гонки. Да, друзья, у нас еще не было, короче, на канале игр в жанре гонок. Вот, давайте тогда посмотрим, что это такое, что это из себя представляет. Вот. А с вас бесценный лайк, подписка и коммент. Погнали! Итак, друзья, давайте посмотрим, я нажал старт. И попробуем прогнаться. Итак, э нужно, я так понял, набрать 20 тысяч очков, что ли? Ладно, давайте погнали. Посмотрим, попробуем. Э -э правда... Погоди, погоди, погоди. Ну, короче, это время. В время надо собирать, да? А как тут это? Влево... А, -а, -а все, понял. Короче, нужно выполнять трюки. Нужно выполнять трюки. Здесь можно играть вдвоем, втроем, вчетвером. Короче, чисто на набор очков. Оп, видал, видал, видал. Видал какой трюк. Я уже, короче, два задания каких-то выполнил. Они все по-английски. Ленд один флип. Что такое флип? Давайте попробуем выполнить этот флип. Я не знаю, правда, что это такое. Ну, давайте. Оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп. Ох ты, видал какой там... Смайлик сзади Но у меня толком не получилось, короче, выбрать Ну, не выбрать, а Приземлиться, короче, на эти На колеса Давайте попробуем еще Что такое? Ну, я понял, что такое флип Фронт флип Опа! Нифига не получилось Ладно Нифига не получилось Ай-яй-яй Ай-яй-яй так, э, по времени. Сколько у нас по времени? У нас 22 секунды, чтобы выполнить ленту один флип. Ееее! Друзья, ееее! У нас получилось. все отлично. А у меня еще есть закись азота, ты прикинь? Здесь чисто выполняешь трюки, получается. Просто выполняешь трюки. Вот. Но это как бы как по мне. Это, это, это реально по мне здесь э, не надо ездить по правилам дорожным там всяким вот, вы знаете, как я езжу по правилам окей, давайте э, continue так, что, что же мы выиграли? мы что-то выиграли, комплете, комплете, комплете окей э, мы, ну, не набрали 20 тысяч очков, мы набрали всего почти 9000 всего лишь давайте попробуем еще, погнали э, задания, кстати, поменялись Задания поменялись Нужно Дрифт какой-то выполнить Стабилизация, что-то КАС какой-то Я не знаю, что это такое Реверс какой-то, КАР Хлоп Хлоп А такой, э, парень под, под днищем машины Такой забавный А что мне надо, как как мне это сделать хлоп дрифт Дрифт у нас не получился, да? джамп дрифт что такое стабилизатор как стабилизировать машину стабилизировать свою машину написано в смысле как это сделать ну-ка сейчас попробуем так, отлично на колеса встали но нам это не надо а что а, а, а что означает вот эта полоска она что-то значит причем два раза мне надо стабилизировать машину как-то? Так дрифт, дрифт, дрифт, дрифтуем, дрифтуем, мать его, дрифтуем. Нет, э, слушай, в принципе такая, знаешь это бляха. А почему не зачиталась? Я же задрифтовал, я, я же задрифтовался. Так, ну ладно, давай попробуем кольцо сделать. О, не получилось. Опа, риверс, смотри, реверс это значит, да в смысле я застрял. Реверс это надо было... Реверс это надо было, короче, прогнаться чисто по вот таким кругам. Окей, а стабили... что такое стабилизация? Что такое стабилизация? ⁇ пти, мать. Ай, ай, ай, время кончается, время кончается. Ладно, друзья, не получилось у нас а, выполнить. Все, be back. Как говорил добрый старый добрый Терминатор, be back. Так, у меня, по-моему, открылась машина. Давайте посмотрим. Смотрю, у меня есть коробка. Опа, апгрейд. Еще можно апгрейдить. Смотри, тачки. Ни черта себе. А ну-ка, давай попробуем вот на этой. Ну-ка, давай попробуем на этой. Так, снова стабилизация машины какая-то. Снова стабилизация машины, UC Boost а, и Flick Drift. Ух ты, нифига себе ее тут. Ай. У этого фургончика нифига себе такой. В смысле? А ну-ка перевернись. Юшкива до стороны в сторону этого. этот.. Погоди. Что значит стабилизация машины? Так, äh, реверса нет, да? Бляха. Бляха, муха. В смысле? ой ой ой ой ой ой Что происходит с машиной? Что происходит? Так, ладно. Давайте попробуем что-нибудь сделать. Давайте попробуем что-нибудь... ...захер... захерндачить. Так, погоди. Я хочу попробовать вот это вот колесо там. Хлоп, бифт. Ну-ка, ну ка ну-кась, ну-кась. Ну Погнали, за Азота. И... -ии -ии -ии! Мертвая петля. Ништяк. У нас это получилось, но нам это не надо было делать. Нам этого не надо было делать. Ну-ка, давай что-нибудь апгрейдим. Ну-ка, давай-ка что-нибудь апгрейдим. Так, погоди. Заходим сюда Давай-ка вот эту тачку мы апгрейдим а, Ну-ка, стоп а, Давай-ка апгрейдим Что можем апгрейдить? Спид, скорость Так, флип, окей, это буст Окей, сюда гриб Гриб какой-то а, Давайте два гриба себе сделаем И, наверное, сделаем буст Я не знаю, что это такое, но Если бы я знал, что это такое Но мы не знаем, что это такое Окей, погнали Погнали, снова стабилизировать. Погоди, Space. Что-то Space со Space. Airborn. Air, это же что-то связано с этим, с воздухом. Ну-ка, надо в воздухе на Space нажать, что ли, или что это? Ну-ка, погоди. Хлоп! И. Да! Да! Прикинь! Надо было в воздухе нажать, короче, на Space. И было все ништяк, я стабилизировал молшом, теперь мы знаем, что такое стабилизация. Так, UC Boost, а, я не знаю, что такое Boost. Флик Дрифт. Нам какой-то дрифт еще нужен. Подожди. Так, стоп. Э -э -э, нужен какой-то дрифт. Drift. Дрифтуем, дрифтуем, дрифтуем, дрифтуем, дрифтуем, дрифтуем, дрифтуем, дрифтуем, дрифтуем, Нет, дрифтуем. Какой дрифт не пойдет. А какой дрифт нам нужен? UC Boost. Что такое Boost? Ну-ка. Я что-то сделал, но не знаю, что я сделал. Короче, давайте попробуем что-нибудь еще. Смотри, там какие-то... Э -э Ой. Ай. Какие-то стены. Стена какая-то. Ну-ка. Боксы. Я сбил... А, Юси -а Бус, -а, короче, это что-то с боксами связано, что ли? А ну-ка... Так, у меня 24 секунды, давай-ка... Э -э, дрифт. Давайте что-нибудь дрифтом попробуем сделать, сотворить. Ну-ка. Может по стенкам вот так дрифтовать. А что такое вот это вот э -э, за, за электрические разряды? Неизвестно, короче, что такое э -э, дрифт. Вот этот был. Я же вроде дрифтовал, дрифтовал, но... Видать, плохо я дрифтовал. Так, 20 тысяч, окей. 20 тысяч и новая тачка открыта. Давайте взглянем, что за тачка. Смотри. Какой-то запорожец. Ну-ка, давай попробуем. Давай попробуем на нем прогнаться. Ну, а так, что-то новое. Uh, the car will move for the automatic Practical <laughs> Так, а погоди, влево-вправо А, Надо дрифтовать Так, вот влево-вправо, влево-вправо Получается, да? Uh, steer your car 5 Left uh, Steer Непонятно, я не понимаю Я английскую <пух> не понимаю, друзья Так, а погоди у меня уже сразу одно готовое действие. Так, а, дрифтуем влево-влево-вправо, да? Ну-ка. А, Стрит-карт, что-то я... Я, я что-то опять выполнил, я не понял, что я выполнил, короче. Так, ну-ка, дрифт. А, а что не... Эта машина, она вообще не дрифтует. Мне надо влево-вправо, влево-вправо дрифтовать. Надо сделать так, чтобы ее занесло. Во, во, во, видал, видал? У меня что-то получилось? У меня ни хрена не получилось. Окей, ну-ка, давай-ка проверим, что это такое. Что за вот это? А, меня просто подбросило куда-то, короче, вверх. Сейчас мы сделаем так, чтобы... Оп. Да в смысле? Лев.. Да в смысле? А, -а чё ты не дрифтуешь? Ну так нечестно. Эта машина не дрифтует, нифига. Нужна другая машина для дрифта. У меня и закончилась. Погоди, а вот так вот вот эту фишку делаешь, наверное, и надо еще... А я не успею а я ничего не успел с дрифтом опять ничего непонятное но зато я выполнил какие-то другие короче требования окей а погоди а д а д во время дрифта а д надо нажимать я не то нажимал понятно все теперь я врубился сейчас пробуем сейчас пробуем блехая надо было машину которую дрифтует выбрать э, так джамп на 50 метров короче спин лефт. Я не знаю, что это такое. Ладно. Пробуем с дрифтом. Пробуем с дрифтом. Ах, чуть-чуть не хватило. Погоди, пробуем с дрифтом. А, я и ты. Так. Часики, часики собираю, часики. Машина. Так, ладно, давай-ка. Ай, ай, я запутался в кнопках. Ну-ка, дрифт. Дрифт. В смысле, я нажимал АДАД Во время дрифта. Непонятно, нифига непонятно. Не, ну здесь нужна машина, которая дрифтует. Здесь нужна машина, которая дрифтует. Давай-ка я сейчас... Ай, не сбил, ай, не сбил. Ох ты, как круто, да? Смотри, сразу сразу выполнил сколько. Сразу два задания выполнил. А с дрифтом все никак. АД, АД, АД. Во время дрифта. АД, АД. О, да, все получилось. АД, АД. Надо быстро, быстро было нажимать, короче, на АД, АД, АД. Понятно. Давай блоки сейчас сбиваем. Бам. Бам. О. -о, -о, -о. Жесть Не, в принципе веселая игрушка Здесь можно, короче, играть как в мультиплеере Вот, а, я думаю, с друзьями еще как-то веселей, да? Смотри, смотри, смотри Да я профи, да я профи уже, я уже профи Ништяк Ништяк, короче, 8 секунд Осталось. Почти двадцаточку набили. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Опа! Засчиталось, нет? Нет, не засчиталось. Нифига, не засчиталось, зато я все выполнил. Зато я все выполнил. Вот так. Ладно, друзья. На этом закончим. Вот. Все машины открывать не будем. Мы просто посмотрели обзорчик такой сделали, вот, небольшой. А, пишите в комментариях свое мнение, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на инстаграм комментируем имитируем. И с вами был Валерий, всем пока.